Приветствую всех и сегодня мы рассмотрим вторую часть урока о том, как создавать анимации с помощью плагина для Blender Mr. Tools. Но для начала мы э, э, посмотрим то, как мы можем установить этот плагин и где его скачать. Во-первых, ссылка будет в описании, также ссылка на плагины есть у нас в Дискорде, все ссылки будут в описании. Итак, приступим, мы вставляем ссылку. Скачиваем наш плагин. Итак, пока плагин скачивается. Так, мы откроем Blender. Перейдем в Edit. Preference и аддоны так, наш плагин скачался так, давайте его показать в папке так, нам нужно его отправить так, это не то отправить так, но ну здесь у нас нету, ладно, мы просто его переместим в папку Е4 Мы перемещаем наш плагин Открываем папку Так Единичку я удалю, поскольку я уже скачивал Так, теперь возвращаемся в Blender А именно нашу вкладку Preference И нам нужно нажать Install Addon И выбрать нашу папку И выбрать Addon Install Addon Наш аддон установился, жмем сюда на галочку, и все готово. Нажимаем N английскую, и здесь у нас уже есть вкладка Mannequin Tools. Мы можем удалить все со сцены и приступать к работе. И теперь мы создаем скелет. Во-первых, нам нужно выбрать э, в вкладке rig мы выбираем э, манекен скелетон и жмем load rig следующим этапом у нас э, добавление меша соответственно sk манекен load 0 и Load mesh. так, после того как мы добавили, мы уже можем приступать к созданию анимации мы переходим во вкладку animation здесь у нас все по стандарту нажимаем на запись анимации выставляем от 0 до 60 и создаем анимацию для начала idle позу Так, выделяем все. Location Root. То есть положение вращения. Также переходим на 60 кадр. Ctrl-C, Ctrl-V. И теперь делаем промежуточные кадры. Здесь, как мы видим, мы можем делать движение практически всего тела. Я немного изменю. Так, конечно, анимация у нас немного странноватая, поскольку изначальное положение манекена оно предполагает собой немного отклонения назад, а это нам не нужно, поэтому мы пытаемся сделать максимально просто. Так, единственное, что эта версия адона э, немного старовата, там есть новая версия Дона. Э, и, я думаю, в дискорде я выложу также новую версию адона. там единственное, что изменено, это количество рычагов, а не только количество, <coughs> э, как здесь, поскольку здесь у нас э, есть именно такое сгибание, и это нам не совсем нужно, поскольку при работе с пальцами мы не сможем сделать как-то нормальный обхват объектов, это будет затруднение. Так, но давайте продолжим создание нашей анимации. Что мы можем еще сделать, это немного согнуть пальцы для более естественного вида. Также на левой руке. данный плагин он очень хорошо облегчает работу создания анимаций где за короткое время вы можете создать довольно таки интересные анимации Так, единственное что мне не нравится то что у него не двигаются руки они как бы стоят на месте это при том учете что здесь используется ик поэтому Делаем немного вот так Но Это конечно странно Нам нужно поднять немного выше И по иксу их немного изогнуть Так, ну это уже выглядит получше, и теперь нам нужно сделать экспорт этой анимации, так, переходим в объективный режим, переходим в Mr.BanikinTools Tools в вкладку, и здесь у нас есть экспорт анимейшн, так, экспорт анимейшн, Жмем Start and Key, то есть от начала до конца. И также выберем, куда мы хотим это экспортировать. Я, соответственно, в папку UE4. Так, папку мы сохранили. И жмем Export. Так, он говорит о том, что нужно сохранить проект перед тем, как делать экспорт. Так, ну давайте сохраним сюда и нажму экспорт давайте перейдем в папку и увидим то что здесь есть анимация так следующее что мы сделаем это перейдем в сам анрил так Blender animation Import и импортируем нашу анимацию открыть выбираем манекен и жмем импорт. И мы получаем э, еще одну анимацию idle. В принципе мы потратили на эту анимацию примерно столько же время, как и на анимацию без плагина. Давайте мы вынесем эти две анимации. Так, это без плагина, это с и плагином Единственное, что здесь мы не делали пальцы, поскольку каждую кость сгибать это было бы намного дольше. И также давайте я, наверное, заменю idle-анимацию в Blend Space. Давайте все-таки, наверное, ее назовем idle. Плагин, uh, так понятно. Idle. Логин Мт, uh, то есть маникен Тулс, а это у нас будет Idle. Так, давайте заменим нашу анимацию на idle plugin И теперь давайте их сверим То есть вот наша анимация Выглядит она, конечно же, намного лучше По сравнению с анимации, которую мы делали без плагина. Но без плагина, как мы видим, здесь более расширенные настройки, поскольку, к примеру, если брать положение рук, то мы видим то, что здесь не отведены <coughs> руки в стороны, когда он стоит. Здесь же руки стоят намного лучше, и это мы в принципе можем исправить в этой версии плагина, чтобы сделать это более нормально. Давайте перейдем в Blender. На начало кадров и у нас э, во вкладке object data э, здесь у нас есть э, слои с зажатым шифтом если мы их проквасываем то мы получим э, намного больше наших рычагов так теперь вернемся в режим позы и просто найдем рычаг, который отвечает э, непосредственно за то, чтобы наша рука была пошире. Так, ну, как мы видим у нас здесь стоят ограничители некие откроем все слои так изменим эти кости. Так, и теперь мы можем поставить обратно руку. Так, выделяем все, копируем, вставляем, так давайте сюда также вставлю. Теперь на тридцатом кадре нам снова понадобится сделать движение нашего персонажа. Так, давайте я выделю наши руки. Так, снова их повернем немного. Давайте посмотрим. И также мы можем сделать немного так. Так, единственное, что лучше, конечно же, их двигать не вверх, а вниз. Нжи по отсету. Так, по игреку немного сместим и получили анимацию. Так, снова переходим в объектный режим, так, экспорт анимашн, экспорт PBX. Так, экспорт произошел. Переходим в Unreal нашу папку сделаем импорт откроем анимацию и мы видим то что уже руки стоят более нормально наш персонаж двигается и наша idle анимация выглядит намного лучше но этому нужно уделять просто больше времени и все у вас получится поэтому всем спасибо за просмотр и до следующего урока. Всем пока.